Что сказать? В первую очередь про случайности, которые не случайны. Так получилось, что самый большой кризис в моей жизни за 28 лет начался за пару недель до мужского круга. И где-то за пару недель до конца мужского круга он вроде как и закончился. Вот это вот почти полугодовое... Фигня у меня в жизни творилась. Не знаю, как это связано, два этих события, но они произошли так. И как бы во многом тренинг помог мне их ну, очень, очень спокойно так пережить. Ну, относительно спокойно. Вот. И.. Хотелось бы сказать про сам тренинг еще. Есть, есть тренинги, которые я считаю ну, обязательны для всех в любой период жизни. А есть тренинги, которые ну, прикольно, вот, если по запросу, если надо. Так вот, вот что три круг это один из тренингов, который вот прям вот must-have всем. Ну, Я общаюсь с другими людьми, с мужчинами, с женщинами. Я не видел вообще никого, кому этот мужской круг пошел бы... женщина, женский круг, которому бы пошел он не на пользу. Так что всем своим друзьям советую. Естественно, спасибо организаторам, тренеру и все такое.